Ребята, всем привет, доброе утро. Сегодня воскресенье, выходной день. Вчера я немножко погулял, ходил в кафе. А сегодня целый день у меня свободен, потому что завтра... Завтра только начнутся загрузки в понедельник, откроются автосалоны, дилерские Поэтому я сейчас позавтракал, мылся, иду гулять, куда-то пойду Я не знаю, буду по Хьюстону с вами гулять, что-нибудь смотреть, показывать вам Сам смотреть целый день свободен, поэтому самокат не стал брать, Думаю, надо пешком тоже погулять, очень много сижу Я думаю, сходить в кинотеатр, может быть киношку посмотреть Еще куда-то походить, не знаю, в Инстаграме с вами, кстати, написал Посоветуйте, порекомендуйте какие-то места интересные, Хьюстоник Кто знает, кто был, кто читал, может быть подписываемся на инстаграм, будем помогать друг другу. А я пока иду куда-то, не знаю, куда. Ребят, приехал в какой-то кинотеатр на такси. Давайте вместе с вами знакомиться. Смотрите, из книжек какая картина выложена. Хотя это, конечно, не из книжек, это просто, не знаю, на самом деле, книжки или нет. И потом поверх уже покрашу. Интересное решение. Самый высокий рейтинг у этого театра в Хьюстоне я посмотрел, нашел. И вот приехал сюда, посмотрим, что здесь есть. Короче, какой-то, ребята, кинотеатр такой модный, похоже. Я говорю, где я могу взять попкорн? Они говорят, ты сядешь, у тебя там будет кнопочка, нажмешь, к тебе придут. Кино одно было. Я даже не знаю, что за кино какое-то. Один был два с половиной часа, идет или три часа. Другой полтора. Я говорю, ну, двадцать полтора. 20 баксов стоит. Сколько народу, смотрите, вообще никого. Утром, утром, воскресенье, никого. Sometimes it's like I can't control myself. Короче, фильмец, ребят, смотрел минут 15. Может быть, в общей сложности спал очень много. Страшное кино. Джастик, не любил, ужастик. На улице просто жара, ребят, 30 градусов. Невозможно ходить пешком. Это сентябрь месяц. Представляете? Техас. Делать нечего, хотел в хамам сходить, типа баню какую-то. Одно место нашел. Вроде бы недалеко, так на такси минут 15, но закрыто. В описании было написано. Я туда позвонил, не отвечаю. Ну, ладно, что делать. Не сидеть же на ровном месте, правильно. Надо ходить, надо что-то делать. Пойду сейчас в торговый центр, там пошатаюсь что ли. Потом уже и ужинать пора. Потом уже и спать. Потом уже завтрашний день. Загрузки, погрузки. Скорее, скорее, скорее, ребята, загружаюсь, еду. Еду к вам на навстречу. Я так этому рад, безумно просто. Что у нас скоро с вами в Грузии будет встреча. И вообще, у меня отпуск, вообще что-то меняется в жизни. Как иначе жить, если нет цели? Должна быть какая-то такая вот промежуточная цель. Маленькие цели. Ну как я думаю мне так легче жить раз ага, туда полечу потом я прилечу еще месяц поработаю и уже новый год на новый год тоже надо придумать план куда лететь ну, в общем забот ребята очень много вот так ребята выглядят простые улочки хьюстона я пришел в торговый центр который называется галерея галерея красодар имеется да? галерея тбилиси тоже имеется и вот пожалуйста галерея хьюстон погуляю в кафе схожу Какие-то развлечения, может, найду. Может, еще кинотеатр есть. Еще в какой-нибудь схожу. Смотрите, какая i8 едет. Красивая. Зашел, ребят, в этот торговый центр. Народу совсем мало. Схожу, может, какие-то вещички новые прикуплю для Грузии. Я каждый раз, когда куда-то летаю, что-нибудь прикупаю. Ну, ребят, перед катком решил подкрепиться. Покушаю. Вот я взял шашлычок, рис и салат. Вышел на 15 долларов. А, плюс еще пиво. Да, не-не. Лимонад. Apple лимонад. Это не пиво. Пойду возьму сейчас на часочек, наверное, и буду гонять здесь по льду. Круги наворачивать, физкультуры заниматься. Нормальная тема? Нормально. Все равно, что бегает, но только, но только не бегать. Пожалуйста, чувака, автобус, на автобусе прям велосипед. Видите, крепление такое есть спереди автобуса. Туда кладешь свой велосипед, все, и поехал дальше. Удобно, правда? На общественном транспорте можно со своим байком ездить. В общем, ребята, наконец-то этот вечер заканчивается. Пришел в кафешку, заказал еды, поел. Такая большая порция, что с собой даже заберу. Сейчас пью чай, сижу в Инстаграме, переписываюсь с вами, публикую истории. Не забываем подписываться. Ну а я, наконец-то, ребята, завтра приступаю к работе, дождался. Не могу сидеть без дела, совсем не скучно. И, наконец-то, это воскресенье закончилось, завтра с утра за работу, а через несколько дней уже лечу в Грузию. Ну и что, ребят, дождался я понедельника, а тут дождь пошел сильный. Вот иду, машину поставил на стоянке. Я здесь уже машину однажды забирал, поэтому я помню, какие здесь условия. Там нет парковки, поэтому надо ставить заблаговременно. <coughs> Правда. Сейчас заберу Порш и выезжаю уже в Даллас. В Далласе еще одну машину скидываю, в Далласе еще одну забираю на замену, потом еще одну скину, еще одну забираю и все, и могу выезжать в Калифорнию, но сегодня вряд ли, учитывая погодные условия. Идем, ребята, ищем машину. Сказали, где-то здесь, за вот этим домом будет стоять. Она или не она, в принципе, другой быть не может. Сейчас отгоним, сделаем инспекцию, ребятки, и погнали. Погнали грузить и поехали дальше. Ребят, ну что, пока все вроде идет по плану. Сегодня одну машину с утра забрал, сейчас одну машину скинул. Выезжаю в Калифорнию. Ну, надеюсь, у три, может быть, я соберусь. План примерно такой, а там посмотрим. Слушайте, мне это даже нравится, у них вот такое удобное приложение, они его сделали где-то полгодика назад, я вам уже показывал на Манхэме на аукционе. Раньше тебе давали бумажку говорили, там ряд 13 место 58-е, и ты бежал, искал, вообще нифига ничего не находил, и на это требовалось довольно большое время. Сейчас на Манхэме забирать это буквально 5-10 минут, и все, и ты поехал, уже выехала, машину грузишь. А вот и она, кстати. 966. Пожалуйста, 966. Ребята, я не знаю. Мне реально две минуты понадобилось. Как все быстро. Неужели она сбедется? Вот так, а потом вот так. Завелась. Отлично, огонь, погнали. Так, ну что, ребят, сделаем быстренькую инспекцию. Ребят, странное такое особенность у этого лотоса. Вот смотрите, ключ вставляю, пытаюсь завести. Видите? Чик-чик-чик, нажимай, нифига. Это на всех так лотуса. Мне объясним. Сначала я закрываю, потом я открываю. Ну, соответственно, дверь тоже имитирую, что только зашел. Потом поворачиваю, и потом, пожалуйста, она заводится. Представляете, странная особенность. Короче, я ее сразу сейчас ставлю эту машинку на край, потому что следующий выгружается она буквально через часа, наверное, 3-4, я думаю. И загружаем. Все, ребята, смотрите, как сзади много места. Еще мотоцикл можно было бы уместить, но. Времени на раскачку нет, я дольше буду его ждать, подбирать, крепить. Ребят, приехал в такую вот деревню, деревню, которая находится где-то в Техате. В такой вот замок. Сейчас буду выгружать автомобиль Lotus, который я уже подготовил. Он стоит прямо здесь, удобно скидывая. Клиент уже оплатил на пикапе чеком, поэтому денежки не забираю, просто отдаю машину и поехали дальше. Гидравлика, ребят, моя меня просто радует. Смотрите, как она бегает. Она просто летает. Оп! И все, и пошло делать плюс, я сразу могу наверх еще, видите? Я и наверх поднимаю и открываю. Такого у меня никогда не было. И крышка закрывается, и я даже могу туда встать, и она за мной вместе закроется, представляете? Приехал на такой вот салон, А здесь даже самому не надо машину искать, ребята, все намного проще. Сейчас они мне ее принесут. А Вон чувак, ребят, стоит. Написано, нужен dog food, cat food. Опа, а что это он убежал, как камеру мою видео Интересно. Dog food, cat food. Для собачки еда, для кошечки еда. Все лицо закрыл свое, перекрыл шарфиком. Оп, пошел куда-то сразу, с камеру видел. А че бы просто не работать, ребята? Блин, такие вообще возможности, такие условия. Тем более, знаете, это я сейчас хотя бы уже... Ну, как-то там на ломаном каком-то английском могу разъясняться. А когда я приехал, мне так было раздражительно видеть американцев, у которых идеальный язык, соответственно, да, и они вот такой ерундой занимаются, побираются, стоят, у руки, ноги, все на месте. Идите и пошите, куча работы разная. Тем более, если вы разговариваете, у вас язык есть, то это вообще все дороги открыты, ребят. Не, не подумайте ни в коем случае, что... А, right. Хотя кто-то, конечно, пропаганда насмотрится, что эти люди стоят здесь потому что другой работы нет потому что они реально в безвыходном положении нет, ребята, просто лодери, просто бездельники просто им так выгоднее, и они так больше реально могут заработать, потому что я наблюдал как американцы какие-то жалестливые особы дают и по 10 долларов и по доллару, и по 20 долларов таким людям, понимаете? а работать ты в час заработаешь грузчиком 20 долларов а тут тебе, блин, заболтал с вами, пропустил пампу, а тут тебе дадут еще больше заехали Поехали на заправку. Ребята, смотрите, там фотографируют, да, здесь компьютер, и он все проверяет. Вот он раз машет, все, проезжай, проезжай, из будочки махнул, и я поехал дальше. Все нормально, все автоматизировано. Ребята, ну что, я нахожусь в Калифорнии, около Лос-Анджелеса. Вот здесь есть такая вот карта. Нет, она не... Сенсорная. Доставляю первый автомобиль. Audi R8, вроде бы, да. Вот сюда я его доставляю. West Coast Exotic Cars. В Лос-Анджелесе сегодня много дел. Нужно еще две доставить автомобиля. Два автомобиля и в реверсайде. Здесь рядом город еще три забрать из одного места. тачка вот в такой вот какой-то лакшери автосалон типа. Что-то быстренько не получается скидывать. Он говорит, а что, ты пометил какие-то любые скрэйч? Я говорю, да, вот повреждение. Он говорит, вау, вот это да, а еще где? А еще такой, меня проверяет, на понт берет, типа, если я сейчас не скажу где, а он найдет, как будто бы это я сделал. Чувак, тачка с аукциона. Конечно, там будет повреждений куча, потому что кто-то заденет, кто-то небрежно относится к ним, потому что с аукциона... Вот такое, ребята, к ним пренебрежительное какое-то отношение, понимаете? Но я себя застраховал, я со всех сторон ее сфоткал, снял на видео, поэтому с аукциона, когда ты забираешь вот такие лакшери машины, ну, скажем, дорогие, да, с ними нужно быть особенно внимательным. Жду, когда вернется и подпишет документ, я поеду дальше. — Can I see email. — Can I see what you marked, you what you marked damage -wise? Yeah. Why are you laughing? All, all marks around. Because okay. careless action. Okay. I want. Can I see what you marked in the front? I also, I have a recording. Okay. You have okay. one month for open the claim. What? I just want to see. Did you mark under? Ah, yeah. Underneath? Of course. Okay. Around. That's this stuff. Yeah. Underneath. Okay. Sounds good. Full yeah. Okay. Thank you. All right. That's it. Thank yeah. you. Thank you. Hi. Right? Huh? Came in that truck, right? Mm-hmm. Was it dirty when you picked it up? Dirty, right? Mm-hmm. Hi. Hi. Where did this come from? Uh, from Florida. From Florida. Yeah. Okay. is there any damages on it? No. Okay. Uh, так, ребят, подсоединил, пойдемте спробую заводить Надеюсь, что заведется Если нет, то толкать, конечно, мне придется тяжело Так. Офигеть Нет, ребят, движок сильно большой Не хочет заводиться Так-так-так что же делать? Что же делать? Да ничего не делать. Можно у них спросить. Джамп стартер. Может у них есть мощный более. Ребят, мой не справляется на сколько? На 1000 ампер. Этого не хватает. Ребята, к сожалению, опять такая же фигня. Ерундой приходится вот такой заниматься. Хотя, почему мне столкчать сейчас не попробуют? Есть, ребят, логика. Правильно? Сейчас я подключу джампер и потом туда ее столкну. И она заведется. Как думаете, получится, нет? Попробовать стоит, правда? Ну что, получилось, ребят, нормально? В общем, ребята, у меня на завтра на 3 утра в реверсайде. это час езды отсюда, есть 3 машины. Ой, на 3 утра, на 9 утра в Риверсайде. А сейчас мне нужно загрузить обратно Chevrolet Шевели. К сожалению, оно заглохло. И, в общем... Мой джампер не справляется, там движок огромный какой-то Придется сейчас опять, наверное, толкать Вон я ее кое-как сейчас вытолкал Я ее сейчас и с толкача не могу загрузить Потому что там сзади машина стоит, видите, мешается Наверное, просто придется лебедкой ее ручной ремнями просто заталкивать И деваться некуда, наверное, так Потому что там машина, видите, мешается Ну, в принципе, что, ничего страшного Так, кстати, надо достать отсюда мой аккумулятор Нифига его не хватает, ребят Слабоватый да еще и здесь просто сильно уже умер аккумулятор Видите, он какой-то маленький Ну ладно, черт с ним тогда Я просто сейчас лебедкой буду, как старые добрые времена физкультуры заниматься перед Грузией Надо подкачаться, правильно Собачку, ребята, поводочек веду в общем, ребят, с утра пораньше приехал на аукцион в Лос-Анджелесе. Отсюда я забираю три автомобиля, которые идут до, ну, по пути на Сакраменто, в общем, куда я еду и откуда у меня вылет, у меня из Сан-Франциско вылет. С утра я перегрузил сверху машину одну. Вчера вечером расписал список, как мне их выкидывать, поэтому определенным образом нужно забрать. Пойду поищу, как-то не в линию их вот так выставляют, надо найти именно мою. Я. Yeah. Ага. Тоже новенькая машина пахнет новой. А, она еще электрическая. Смотрите, как можно телефон сюда поставить. Ага. Thank you. Все, телефон будет заряжаться. 28 тысяч миль. Пробег. Нормально, тачанка. Погнали. Классно, да? Три машины с одного места. Вообще супер. Как раз до полного. Я здесь три сгрузил, и вот три новых дают. Так, ребята, инспекцию забыл сделать Тойоте. Поэтому прямо вот здесь сделаем. Ребята, а теперь самая любимая моя часть. Включаешь насосы, просто нажимаешь кнопку поднять. И все. И все, ребят, побежало. Никаких больше проблем. Какая же это красота. Почему я раньше это не сделал? Ребята, это столько времени экономит, вы просто не представляете. Ну вот, ребят, пока Camry загрузил, уже Golf готов. смотреть. Thank you. No problem. You can, yeah. Thank good <laughs> <I>? <laughs> Клиент двадцаточку на чай, дал, ребят. Нормально. Yeah. В общем, ребят, сейчас я нахожусь в городе Сан-Франциско. Ну, подъезжаю к нему, по крайней мере, где-то рядом. Клиенты очень хотят видеть свои сегодня машины, а я очень хочу сегодня их доставить, потому что на завтра. Большие планы, очень много дел на завтра. Завтра уже пятница, а я уже улетаю в воскресенье. Но тогда, когда вы смотрите ролик, я уже, наверное, в Грузии. А на завтра, ребята, большие планы. Завтра нужно поменять масло, подготовить трак, чтобы я приехал из Грузии и сразу мог поехать в путь. Видите, у меня окно такое грязное, и вы скажете, какого черта ты его не помоешь? Нет, ребята, оно уже не отмывается. Знаете почему? Потому что я проезжал какой-то ремонт дороги, я не знаю, что это было. По трассе я ехал на большой скорости вдоль обочины, и вдруг у меня вот так вот вся все стекло вот в такой вот какой-то... В грязи. Оказалось, что это то ли краска, то ли непонятно, что за ерунда, которая больше не оттирается. Поэтому вы мне долго говорили, поменяется лобовое стекло, у тебя трещина, будто я бы это сам не вижу. Но пришло, видимо, время, ребят, это знак, пора менять лобовое. Нормально начало, ребят. Ребят, все идет вроде бы как по плану. Ночью, конечно, с одной стороны, не очень приятно, потому что, ну, темно, не, не очень хорошо все видно. С другой стороны, хорошо, потому что нет пробок, свободно, нет никакого трафика. Вот смотрите, 100 баксов, которые мне клиент дал. Он причем мне еще писал сегодня днем, говорит, если ты успеешь до заката, то я приготовлю для тебя типа хорошие чаевые. Я ему сразу не врал, сразу написал, что я не успею до заката, потому что у меня много очень машин. Но, несмотря на это, он все равно ничего не выдал, потому что я сейчас ему помогал его машину выталкивать. Машина, как вы помните, старая, отреставрированная, аккумулятор отреставрировать забыли. Стали, поставили старый аккумулятор, поэтому я и помогал ему толкать туда. Ну, вот видите, не бесплатно, как оказалось. Ладно, сегодня еще последний рывок, надо еще две машины доставить. Для этого мне потребуется где-то час езды, в принципе, спать не хочу, немножко голоден, но да ладно. И потом уже приеду на стоянку в Сакраменто. А завтра обгоню с утра пораньше. Трак отгоняю на ремонт, ну, обслуживание перед выездом за границу. Однажды, ребята, как перед тем, как я уехал, самый первый раз в Турцию, я трак не делал и уехал отдыхать. У меня просто не оставалось времени до да, самолета. И потом, когда я приехал, я очень долго вспоминал, а что мне надо сделать помимо масла поменять. Где-то что-то подварить, где-то что-то отваливается, где-то что-то не крутится. И вот эти вещи я запоминаю, и после рейса сразу нужно... Чинить. Постричься надо, кстати. Блин, дел очень много. Я, ребят, пришел сдавать тест PCR-тест для того, чтобы полететь завтра Джорджию к вам навстречу. Здесь, смотрите, такая система в аэропорту. Тебя прямо из машины берут тест, поняли? А я без машины, поэтому пешочком встаю. Я на такси сюда доехал. И палаточки здесь есть. В общем, ожидаю, когда возьмут... Блин, ребят, жалко, я его не заснял вообще. Вот это я понимаю, тестирование. Она подходит, женщина, вот там сзади стоит. Она говорит, я сейчас тебе дам палочку. Она такая ее распечатывает, новую палочку. И говорит, я тебе сейчас дам палочку, но возьми ее и себе вставь в сам в нос. И 15 секунд подожди. Ну, она мне считает. One, two, three, five, ля-ля-ля-ля. До 15 считает. И говорит, все, свеч теперь в другой нос, в другой ноздрю Я, я, я разумеется, я же себя. Спасибо. Я раз тебя а, а, люблю. Я, конечно, я не глубоко все вставлял, но тем не менее, чуть слезинка. Короче, все, представляете? Сам себе сделал тест. Классно? Классно. А я посмотрел, он даже. Можно еще раз его использовать. Он даже не использован. Палочка. Все, завтра сказали, ответ дадут. И это стоит тема. Я не помню, но, по-моему, я вчера просто когда резервировал это место, вообще супер удобно. Что-то 20 баксов, кажется, они меня взяли. Нормально? Спасибо. Все, счастливо. Вот и все, ребята. это обслужда обошлось мне, ну, но я не знаю, 300-500, может быть, долларов. Сколько там стоит масло поменять? Все смазали, везде пролазили, все сделали. И вуаля! Я поехал дальше, ставлю трак на стоянку. И завтра я уже, ребята, вылетаю к вам на навстречу. Как я этому рад. Я не знаю, когда вы посмотрите этот ролик. Возможно, тогда, когда я уже проведу эту встречу, мы уже встретимся с вами, но тем не менее, я думаю, что в Грузии я надолго. Поэтому, если кто прилетит даже после 25 числа, 25 сентября, когда состоится наша встреча, ничего страшного. Может быть, я еще буду, давайте спишемся, если вы будете а, свободны, обязательно с вами встретимся, увидимся, пообщаемся. Такие дела, продолжение следует.